Приветствую на моем канале, немного представлюсь, меня зовут Елена Туманова, я инвестор, я достаточно давно зарабатываю в интернете с 2013 года и имею четкое представление, что нужно сделать для того, чтобы заработать в интернете. Сегодня я вам расскажу о нашей платформе Кеймат Клуб. Это платформа, IT-платформа, это стартап, запустилась в апреле и на сегодняшний день показывает очень хорошую динамику в своем развитии. Причем те направления, что заявила платформа, и сейчас находятся в тренде. Но об этом чуть позже. Рекомендую быть со мной до конца видео и я расскажу, как вы, не имея никаких навыков и никогда не зарабатывая в интернете, как лично вы сможете уже в следующую пятницу получить свои первые деньги. Итак, приступаем. Платформа от клуб дает нам отличный результат. На самом деле у нас есть несколько источников дохода, есть несколько направлений, где зарабатывают наши партнеры. Но самый интересный на сегодняшний день и то, что приносит уже три месяца нам стабильный доход, причем динамика получения наших доходов приятно нас радует каждую неделю. Этот инструмент называется сты. И это дает возможность нам, инвесторам данной платформы, каждую пятницу получать свои дивиденды. Средний процент, который насчитывает нам компания в месяц, получается порядка 17-18%. И сейчас я вам покажу, какая хорошая динамика в развитии и как растут наши дивиденды. Итак, в стейкинге у меня сейчас работают 1106 КМС. Это наша внутренняя валюта и 1 км равен одному доллару. То есть, соответственно, мы... Инвестируем в долларах и получаем свои дивиденды в долларах. Ну а далее мы выводим туда, куда пожелаете. Вывести можно деньги в любой день. Вывод у нас до 72 часов, но по факту вывод в течение 12-24 часов. Иногда это даже быстрее. Деньги можно вывести на ваш трон кошелек. Либо на Perfect Money. Итак, давайте же посмотрим, как здесь все работает. Для того, чтобы участвовать в стейкинге, вам необходимо купить нашу внутреннюю валюту КМ. Начать стейкинг можно от 10 долларов. Для этого нужно завести на ваш баланс 10 долларов и отправить на стейкинг. И вы уже в следующую пятницу начинаете получать свои комиссионные какой будет процент процент сейчас растет и я об этом расскажу чуть позже я рекомендую сделать сумму вашего депозита на стейкинге не менее 100 долларов. И сейчас я расскажу почему. Ну, во-первых, вы уже каждую пятницу начнете получать ощутимый процент. И эти деньги уже приятно будет выводить на ваши кошельки. И также от 100 долларов на стейкинге у вас открывается великолепная партнерская программа, которая позволит вам в разы увеличить ваши доходы на данной платформе. Давайте расскажу, как это работает. Если вы заходите сюда как пассивный инвестор, либо вы хотите научиться активно зарабатывать, но еще не знаете как. А денег хочется всегда. Для этого вам необходимо зайти и просто отправить ваши деньги на стейкинг и вместе с нами, вместе со мной, вместе с нашими лидерами обучаться строить свой бизнес и как приглашать людей на эту платформу. Если же вы просто пассивный инвестор и не хотите ничего делать, но у вас есть деньги, то вы просто кладете деньги на стейкинг и радуетесь каждую пятницу, забирая свои дивиденды. Если вы все таки пассивный инвестор, то всегда в вашем кругу есть люди, кому интересно это направление. Также произошло и со мной. Я чаще всего участвую в проектах как пассивный инвестор, но здесь я заняла активную позицию, потому что те реферальные или партнерские, которые мне приходят, меня очень радуют. Вот за эту неделю, а мне пришло 160 долларов это мои комиссионные. То есть я получила эти деньги, потому что поработала и пригласила на эту программу людей, которые тоже решили участвовать в стейкинге. Это всегда очень приятно. Так вот, как пассивный инвестор, я хочу сказать, что в моем окружении всегда есть люди, которые тоже хотят инвестировать, но никого не хотят приглашать. А у моих партнеров есть их друзья а у их друзей есть другие друзья вот так мы и зарабатываем используя нашу партнерскую программу партнерская программа здесь очень щедрая давайте вот зайдем сюда партнерская программа смотрите здесь есть возможность открывать линии с первой линии или лично приглашенных партнеров вы получаете 15 процентов то есть, если ваш партнер положил деньги на стейкинг 100 долларов, и он начинает получать комиссионные со 100 долларов, то компания платит вам 15% от суммы его вклада. Вторая линия – 10%, третья – 5%, четвертая – 4% пятая 4 и шестая – 2 процента. То есть очень существенно можно увеличивать свой доход. То есть вот у меня уже приглашенных людей, у меня уже открыто три линии. И приглашенных людей у меня уже 56 партнеров. Причем 17 партнеров, кто решили участвовать в стейкинге. Неактивных 39 это люди, то еще принимает решение, либо хочет накопить денег, либо остается наблюдателем. Но я уверена, что наблюдая за мной, в ближайшее время эти 39 человек тоже примут решение зайти хотя бы на 100 долларов. Итак, тейкинги у меня 1106 долларов, дивиденды в прошлую пятницу получены, сейчас у меня 29.70 кмд, Здесь у меня было чуть больше начисления, но часть я уже вывела. Стратегия моя очень простая. Работая в стейкинге, я не вывожу полученные дивиденды, а постоянно усиливаю сумму, работающую на стейкинге. Соответственно, каждую пятницу я получаю повышенные комиссионные за счет того, что у меня увеличивается сумма депозита и также за счет того, что увеличивается процент наших Дивидендов. Я вывожу только партнерское вознаграждение, и это очень существенная сумма. Вот здесь, да, видите, вот здесь вот все начисления. Теперь я хочу перейти в инвестирование и показать, до какой поры работает ваш стейкинг или ваш депозит. Ваш депозит работает, пока не увеличится в 5 раз. Очень простой пример. Если вы кладете на сумму депозита 100 долларов, то он будет работать до тех пор, пока вот здесь циферка не станет 500, то есть пока вы не получите 500 долларов. Тело не выводное, оно включено в проценты, и э, каждую пятницу вы будете забирать и тело, и проценты. И получается такой расчет. Из 500 долларов 100 долларов это ваш депозит, ваши личные внесенные деньги, и 400 это ваша чистая прибыль. По-моему, очень даже привлекательно. Если же вы будете постоянно подкладывать, вот как я это делаю, то сумма вашего депозита в конечном итоге когда будет x 5 конечно, будет постоянно увеличиваться и сроки тоже будут постоянно увеличиваться. То есть до тех пор, пока окончательная сумма вашего депозита не увеличится в 5 раз. Вот так это работает. Вот 13 августа мы, у меня было насчитано на сумму моего депозита 4,9%, а это составило 54,2 кмд или доллара. До следующих начинаний. 5 дней полученные дивиденды за все время мне такая статистика очень нравится и что я еще хочу вам показать давайте перейдем сюда в стейкинг здесь я показываю вам какая у меня стратегия здесь я постоянно вношу денежки с полученных дивидендов кмд это у нас дивиденды вот вижу как здесь сумма моего депозита увеличивается и вот сюда зайдем в финансы вот можно посмотреть как деньги выводятся вот они выводятся выводятся вот я выводила более крупные суммы 200 100 105 74 начала я со всего с 345 км или с 345 долларов дивидендами усиливала и соответственно я уже спокойно выводила свои деньги. Бонусы – это то, что мне приносило партнерское вознаграждение. Дивиденды – вот сюда давайте посмотрим. Вот статистика, как увеличивались... Мои дивиденды, учитывая, что я постоянно подкладывала, то есть я увеличивала сумму своего депозита за счет получаемых дивидендов, и вот так вот росли мои начисления каждую последующую неделю. И вот так увеличивался наш процент. Сначала мы зарабатывали 4%, потом сразу 4,5%, 4,6%, 4,8%. И за эту неделю, за прошлую неделю мы заработали 4,9 комиссионных на сумму своего депозита. Вот так работают наши комиссионные. Давайте вновь сюда перейдем. Очень мне нравится эта платформа. Дает очень хорошие шансы для заработка всем желающим. Здесь заработает каждый, кто умеет приглашать, кто активный пользователь этой платформы или кто сюда заходит как пассивный инвестор. Для инвесторов, кто привык инвестировать крупные суммы, у нас, конечно, особенные условия и для того чтобы их узнать какое вознаграждение вас ждет за инвестирование в нашу платформу конечно необходима личная моя консультация поэтому подписывайтесь на мой канал будьте в курсе ставьте лайки лайки ставьте комментарии подписывайтесь в мои чаты пишите лично что хотите мне мою личную консультацию и с каждым желающим инвестором я побеседую лично и вы узнаете самые выгодные для вас предложения ну а для тех ребят кто хочет только попробовать посмотреть как это работает я также вас приглашаю в мою группу вы будете всегда в курсе новостей подключайтесь в чат, это вас ни к чему не обязывает, но вы будете знать, как мы развиваемся, и я надеюсь, что вы примете правильное решение, и уже в следующую пятницу начнете зарабатывать свои первые деньги из интернета. Ну, а я с вами прощаюсь, на этом все, жду вас в моей команде, ставьте лайк, пишите комментарий и до следующих встреч!